Владимир Виноков. Не, ну, я вообще балдею. Вчера сижу на работе, заходит наша директриса. Миша, козлы пришли, иди фотографируй. Я иду и фотографирую козлов. Я, кстати, в ЗАГСе фотографом работаю. Региночка, вы не обижайтесь, еще кто то нужно бесплатно для вас лично. Остальные подождут. Представляете, вот таких козлов, какие приходят в ЗАГС, еще поискать надо. Не, ну так посмотришь, ну нормальные люди, но... А пришел ЗАГС, его как подменили. То, Слышишь, слышь, товарищ фотограф, сделайте, чтобы я была красивой. Я говорю, деточка, вы себя в зеркало видели? Тут же все сносить надо. Как сказал мой знакомый хирург, вам обойдется дешевле пришить хвост. Что вы думаете? Она написала жалобу. Нет. И главное, не на своих маму с папой, а на Мишу. Нет, но вы понимаете, это наглость. Это безумие, с кем я общаюсь. Я интеллигентный человек. Я в пятом поколении уже с фотоаппаратом. А вот эти мужики, которые в ЗАГСе шо вытворяют? Видишь, я весь седой. Это вот после того случая, молодые только начали целоваться. Я смотрю, жених уже в одних носках. Я говорю, сынок, это шо прямо в ЗАГСе? Я такую порнуху еще ни разу не снимал. Что Он говорит, дяденька, она сказала только после свадьбы. Я еле дотерпел роспись. <звы> Слышите? Знаете, мне не нужна вот эта благодарность. Мне нужно, чтобы вы поняли. Потому что вот что прошло суббота, что было. Директриса говорит. Объявляю вас мужем и женой. Жених как зарет, Как мужем? Как женой? Зина? Ты же сказала, это мы в кино будем сниматься. <Слышко> и оба в обморок. А я, главное, я делаю им искусственное дыхание. Ну, естественно, с кого я начал. Не, не с жениха, я... <Слышко> Там такие просторы у этой невесты. Пока директриса за звонить скорую помощь, я вам скажу откровенно, этот парень первую брачную ночь с ней не переживет. Слава богу, у Миши еще есть пленка фотоаппарата. Не-не-не, я не за этим. Мне что, нужно вот это, чтобы вы реагировали? Я вам правду говорю. Я недавно снимал «Свадьбу Анжелы». Анжела меня приглашает снимать все ее свадьбы. Да, да, с 1975 года, я вам скажу, она живет со скоростью 4 мужа в год. Ну, не считая чужих, конечно. Наши, наши в космос летают значительно реже. После свадьбы вот недавно она посмотрела на фотографии и говорит, «Миша, что такое?» У тебя всегда был вкус. В 75-м ты меня так фотографировал, куда ты смотришь на фото, от красоты резала глад. А теперь я сама себя не узнаю, Миша, слезы. Я говорю, Анжела, носите очки. Мужики подумают, что вы хотя бы умные. Я вам честно скажу, ну так, между нами, потому что... Ну, это в прессе кто будет говорить. Я себя сравниваю. Я говорю, что самая нервная работа у нас в стране это у фотографа и у президента. <звы> да, да, от нас от обоих все хотят получше. Но мы-то видим, что имеем. Нет, вот заменить можно жениха, заменить можно невесту, а вот фотографа в ЗАГСе, заменить невозможно. Половина счастья молодых – это мастерство фотографа. Особенно, если у него есть вкус. И когда я слышу эти вот разговоры, красивая жена, некрасивая жена – я всегда смеюсь и говорю, мальчики, все зависит от того, как Миша поставит свет. Я недавно ставил свет одной даме, о, я вам скажу, о, все в ней говорила, да, Миша, да. Руки, губы, глаза, да, Миша, да. Три часа все говорила, да. Я не к этому. Знаете, женщины, вы меня слушайте молча. Знаете, конечно, есть еще пленка в фотоаппарате у Миши. Она говорила, да-да, а потом пришел муж и сказал нет. И главный идиот. Черт с ними зубами, а он мне чуть не угробил мой хлеб. Фотоаппарат, он меня. От прадедушки достал. <свят> не, я балдею от них. Знаете, когда эти, простите меня, эти козлы, приходят регистрировать детей, вы не слышали? Говорит, Наташа, он ей говорит, Наташа, у меня сомнения. Мне кажется, что Коля не мой сын. Она ему говорит, Дима, как это только могло прийти тебе в голову? Как раз Коля-то от тебя. Нет, как раз вот многие из тех, кто приходит в ЗАГС, становятся моими друзьями. Я вам так скажу. Миша еще пользуется успехом. Есть еще пленка в фотоаппарате. Один молодожен, ну почти мальчик где-то моих лет, он подарил мне рецепт замечательного коктейля. Называется «Мона Лиза». Записывайте. Смотрите. Три стакана водки даме быстро. И загадочная улыбка уже никогда не сойдет с ее лица. И что характерно, после этого коктейля любая Лиза ответит вам «Мона». А ходить в ЗАГС обязательно «Нуна» потому что счастье начинается именно здесь. Потому что все, что было до этого, это так. Пробные фотографии. И потом в ЗАГСе вас кроме счастья ждет Миша с фотоаппаратом. Девушки, запомните, хоть вы и красивые, но Миша сделает вас еще лучше. Потому что у Миши есть вкус и есть еще пленка в моем фотоаппарате.